И всем привет с вами как всегда пиксет. Со мной сегодня кто? Темчик. Да и мы в первый раз сегодня решили зайти в Майнкрафт. Мы даже не знаем, что это такое. Если мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. А сейчас уже наступает ночь, поэтому пошли. Че мне так пролагивает? Видимо, я зря эту фигню включил. Ща я отключу. Да хватит ломать все подо мной у меня лагает. Так качество. Включу в какую-нибудь вот эту. Так, у вас сейчас подлагает немножечко. Линейная. Я хочу пониже. Хорошо, что я не включил. Ну, пускай будет обычно, потому что я не хочу, чтобы у меня лагало. 45 FPS. Вроде я не лагаю. Не, подлагивает как-то. Что за фигня? Ж... У меня ж мощный ПКЧ. Так, может мне. Господи, если бы я я поставил такие такие же настройки графики, как у тебя, то у меня бы ПК взорвался. Это точно. Так, я думаю, вот это можно выключить от этого жестко лагает. Потому что второй раз говорю, у меня ПК настолько древний, что он не постоянен, постоянс. Так, улучшенный снег. Отключаем. Особые цвета отключаем. Все, я не лагает. 50 фпс. Нет. Ну-ка смотрим на. У меня море а, лагов. Потому что у меня на, дво... на двух чанков стоит. Ну, слушай, у тебя два чанка всего. Лишь. А что тут делать надо? Дерево рубить. Я сейчас выключу вообще все, что Насера. можно. А, рубить то есть все, что а, возможно. Ну, сейчас буду рубить все, что возможно. Лучше надерну я нафиг, отключу. Все, я не должно проседать жестко. 50 ВПС, 60, 46, 40. Да что ж такое? Надо чанки убавить, я думаю. Хотя у меня на 12 поставлю. Но Майнкрафт, ну, мы не знаем, как в него играть. Или точнее мы заходим в него первый раз. Откуда ты, кстати, знаешь, что надо дерево добывать? Мы же не знаем, как это делать. Как ты знаешь, как крафтить верстак? Что... Братан, как как как, как Потому крафтить? Потому что верстан? я. Потому что я знаю, уже играл. А как как как как, как крафтить верстак? А, у тебя ты уже скрафтил, а, а что на нем крафтить? Сейчас я тебе дам ресы. Ну да, я там немножечко добыл там парочку досок. Спасибо. На, нюхай топорчик. Сам нюхай его, я не буду его нюхать. Так, я думаю, что меня. Надо... Я себе давай. сделаю кирочку. Так, какая нормальная, 8 чанков. Ну давай 8 поставлю. Ой, все равно пролагивает, все равно, мне кажется. 48 fps 50. Впрочем, зря я же мощные настройки включил, потому что у меня все равно лагает. У меня сейчас было прям жесткие пролаги, поэтому... Наде... О, я уже дерево целое срубил. Ну блин, ну господи... Братан, а что а делать тут? Ч ⁇ -то. Ой, я случайно поставил. Ой-ой-ой, сорок ой, пять. Да господи, я уже все поставил. Okay. А, у меня детально. Листья дет... Небо. Туман быстро выключи, прозрачность быстро, быстро... Углаженные биомы, вот это вот альтернативные блоки. Тени, нет, тени суще... Сейчас я оставлю. 50 фпс. Мне 50 фпс, когда я верчусь. Значит, я еще не все отключил. Элементы игры. А, дождь и снег детально стоит. Чел! Подойди-ка сюда. Сюда подойди. Подожди. Да. А, а мне? Господи Иисусе, сейчас. А Иисуса тут причем? Бедная птичка. А я посплю. Что ты там сказал, может мне... Где бараш? <свист> Где <брош? свист> бараш? Где бра? Брух или рух? Да шо так лагает на этой версии, у меня ПК... Слушай, да ты меня задолбал. Так, опа, попу потерял место. Ой. Попу поднял место, потерял. Вс. А может мне лучше выключить? А, графика быстро. Свет быстро. Все. Но да все равно что-то пролагивает. Вот я беру. Меня берет и пролагивает. У меня вообще ноль лагов. А какие у тебя настройки, пожалуйста, подскажи. Я уже все на быстро поставил. что такое? Качество. Быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. Графика де детально, прорисовка э э чанков э минимальная, вторая. Мягкое освещение, выкол. Короче, уровень детализации выключи, и что будет. Ну, вроде бы все предметов быстро. Ну-ка. Ну, от пролагов небольших я... то 40 fps. Да что ж ты будешь делать? Ты чё, на двух уставить? Ну, теперь до 40 не опускается. На двух чанках зато. Но зато теперь я нихера не вижу. Ой. Анимация. Я думаю, если я выключу это все, у меня сейчас будет очень все быстро. Тени сущности выкрою. Там еще что-то было. Все, у меня. Наконец-то теперь... я хоть одного моба нашел. У меня сейчас стабильные 50 фпс, а не, до 40 они надо проседают. Ч ж так проседает? Ты уже все поставил, братан. Да братан, забей! У меня вообще 30 фпс, и я не жалуюсь. Ну, для меня выглядит очень гуче, прям. 48 fps у меня и, и это. Уже все на минималке стоит. Шейдеры выключены. Может мне еще все анимации нафиг выключить? У меня не было и так серое, ⁇ ё-моё. Понимаешь? Пойдем в кроватку, пупсик. Да. О! С добрым утром. Эх. На бот. На, бери кровать. Ах, да. Еще, Если вам понравится это видео, мы с не обз. Это. Если... Это, если что, версия 1.11.2. А мы будем, если вам понравится это видео, то я этот мир перенесу на 1.12.2. Да, и так мы потихоньку будем на каждую версию подниматься. Или же наоборот опускаться, как заходите. Да, братан? А давай мы снимем Майнкрафт на с каждым... С каждой серии наша версия падает. Выпусти меня, пожалуйста. Ладно, тп. Тп. А. М, блин. Так неудобно тебе без подсказок. Я так уже к ним привык. Брех. Не легче было в землю скопать, типа. Ладно. Я промол. Мне.. Мне не нравится без неба играть, поэтому я включу небо обратно. Качество. Нет. Готовь давай жрать. В смысле жрать? Какое жрать, братан? У меня одно яблоко есть. И мы на мирный играем, на мирный нельзя жрать. Ахрена тогда я жрачку добыл, ахрена я вот это вот добывал. Надо ну, тогда это ешь сам. Да, что-то на этих чанках нифига не было не видно. Ахрена я жрач готовлю. Да, поэтому, возможно, я перенесу этот мир на 1.12.2. Кстати, а ты не думал, что будет, если э, мира самого первого в Майнкрафте запустить на новой версии самой? Ну, давай. Попробуем. Ну да, только сервера работают э, на другой версии, а не на самый первый. Они работают там что ли с 1.1. чего-то там или что, я не помню уже. А, 1.3.2 вроде бы. Это версия минимальная для сервера. И куда мы поплыли? Ты, ты дурачок! Можно лодку было скрафтить. Я пошел лодку крафтить на дно океана. Тут ничего не видно! Тут ничего не видно. Что делать нам? Давай я обратно поплыву, ты как хочешь. Ты куда поплыл-то? Нам надо лодки скрафтить, а потом поплывем. Вообще уже все забыли. А, Майнкрафт, но мы ничего не знаем, да, забыл. Блин, тут даже нет анимации плавания, что это за богая игра, теперь. Трэш. Ты ведь не, не знаешь, откуда, а, точнее, откуда ты, ты знаешь, что здесь была анимация плавания. Она появилась на 1.13.2 вроде. Ну, на 13 версии. А зачем я палки скрафтил? Мне лодки нужны. А тут вообще лодки есть? А, да. Братан, я сейчас скрафчу, не переживай. все я скрафтил нам лодки. Сейчас поставлю, подожди. Какие тут... Помню, как на одних из старых лодок там не было весел? Да, помнишь? Uh -huh. А еще вроде бы сейчас с Control нельзя быстро на лодках ездить. Да? Можно, можно. А я не помню такого. Поэтому если ты нажмешь Ctrl, то в скорости лодки ничего не поменяется. О, я следующий остров вижу. Давай уже на каком-нибудь острове это построим. И, кстати, ра раньше, если ты врежешься куда-нибудь на большой э, ско скорости, то твоя лодка сломается. Почему это не оставили? Это же логично. Не знаю, Моджинг спроси. Моджинг, чего? Ты это видел, что с моей лодкой было? Uh -huh. Я с нее слиз, она отсюда телепортировалась сюда. Плавно, причем. Давай уже где-нибудь домик построим. Mm, давай. Да, только есть одна проблема. Я на этой версии знаю, как выдавать. То есть я раньше все алмазы, изумруды выдавал. Но я не знаю, как дерево выдавать. Вот в чем проблема. Поэтому я могу написать только Гивы. Пиксет. Икс228. Диамон 64. Братан, смотри, что у меня есть. Старая анимация выкидывания. Просто алмаз убирается и все. Че спишь? Господи, да чё у меня в этой версии все пролагивает? Не знаю, у тебя ПК слабый. Чел, будто у тебя не слабый Дня. ПК. У меня норм ПК, у меня тут RTX стоит, ё нормальный. За 50к за рублей стоит RTX. Ты чё? 3080 Нет, да, вроде бы он. Я не знаю, какой у меня стоит сейчас. А это с топором, Ротан, я-то выиграю ПВП, пшечку. <Ладно>, <что это>. ты кстати, проиграл. Может, ну, что ты сказал, мать. <мас> что, тебе тэпнуть? Да. Сейчас. Вещи только не забирай мои. Поздно, Заберёшь сказал. Сберёшь вещики. Ну на тебе алмазы, алмазы, алмазы, алмазы, алмазы, алмазы. Стак алмазов тебе. Еще. Я домик хотел тут построить. Ты чё сделал? На алмазы, на алмазы, на алмазы, на алмазы, на алмазы. Не берутся. Мясо держи. Мясо мне оно нафиг не нужно. Свой верстак забери, лодку забери свою кровать, печку доски мои возьми булы землю палки не знаю для Нет. чего но ну, возьми это все тебе вот еще твои три досочки поэтому все пошире а я пошел в гм моды три ой как мне вспомнить как называется А, я, кстати, могу написать спокойно одну команду, которая, наверное, в другой версии. О, получилось! Я создал свинку. Теперь с тобой должен жить мой Роджер. Понял? Если ты его не, это, не а будешь... А ты можешь на Неллиса воскресить? Если ты можешь сделать свинку. Я промолчу. Нам еще окна надо сделать. У тебя не дома, какая-то туфлая, тупая коробка. М маленькая. Что ты сказал? Пронупский домик. Ну, хорошо, что ты не из земли построил. А, забыл, братан, правильно строишь? Мы такое хотели с тобой. Ты забыл? Угу. Ты не того строишь, братан, надо из другого строить. Ты забыл? Сноси это нафиг, нам это не нужно. Из этого надо строить. В смысле? Я красивый домик хотел построить! Ты что делаешь? Не ломай мое говно! Чего тут ничего? <смех> кстати, на, э, на старых ве версиях был, была трава ярче, а тут она темная, как не знаю кто, как негр. <смех> ну, да, хороший пример, реально. <смех> ну, ты неправильно, Дома. И, и так, кстати, скоро ночь. Да мне вообще категорично сам знаю, что. Это теперь мой дом по приказу генерала Гавса. Да, я знаю очень хорошую архитектуру. Так, потом здесь поставлю вот такую вот дверочку. А, я поставлю вот такую вот Так. И никакой моп мне не зайдет. Ха, даже если я оставлю открытый. Ничего, Шаро. Как тебе мой домик? Он выглядит любой твой динамит. Э, кыш! Кыш из моего дома. Это вообще-таки я построил, так что. А постро... Ничего не знаю. Кыш из моего дома, э, я же двери закрыл. Фу, буду жаловаться админу сервера. Ты, ты мне не помогаешь строить мой дом. Так, ладно, теперь надо построить нычку, которую никто никогда в жизни не найдет. Ой. Так, опа, опа. Отойди! А тут сундуки открываются, если поставить их под? Нет. Жаль. А если под пода поставить? Ладно, не буду тебе мешать, уберу эту кровать. Так поставь! Я туда сложу все свои вещи. Все, иди спать на улицу. Я буду в будке спать. <coughs> Поспали. Ты что? <coughs> Ничего, чего? Ой. е <coughs> какая это древнегреческая текстура картины. <смех> <смех> вот, теперь наш дом никто не увидит Э, а как открыть? Братан, смотри, какая супер-скрытность Вроде бы стена обычная А тут куча картин А тут берешь и так и проходишь Че, себе гроб хочешь построить? подожди давайте помогу здесь его построить подожди где каменный забор его че тут нету подожди забор тут нету каменного забора непон ладно буду строить из назеритового Это что за магик, Ой. И еще напиши лип Ардал Ардалак. <связывая> Тут одна табличка. Когда на шестнадцатый дафига. А... <связывая> Ду-ду-ду-ду-ду-ду. <свист> так, я еще эту землю где-то видел, а вот, а вот. Откуда ты мой год рождения знаешь? А вот не скажу, потому что у меня такое же. Ну как тебе. Че моя э, э, одновременно родились, что в один год впрот. ты можешь так не орать в это микрофон? Хорошо А сейчас ты что делаешь? Я тебя сейчас убью? Как тебе моя нычка? Прекрасно. А ты не задумывался, что в твой дом, э, дом э, по запаху могут проникнуть зомби вот так вот, зай зайти сквозь картину и все Они ещё просто в сложности играем. Какие мобы. Так. Иди сюда, и ты поймешь, что за картина. Ты... Старый канал, Рип, если что. Че ты голову повесил, мужик? Ой, не копайся вверх только. Подожди, я хочу кое-что сделать. Я, я для видео хочу сделать. Подожди. Зачем? Надо. <смех> ну можешь так не делать? А смр пью водичку. Ну не так пью. Все, теперь выкапывайся. А, а почему ты не сказала его легендарную фразу? Always come back. Ну, чел, давай я сделаю, уберись, ты позорище, боже, не знаешь фразы даже нормально. Вот, always come back. Ты не полностью фразу произносишь, а теперь чекайте норм фон. I'm always come back. Ааа, -а -а -а, я забыл. Лох! Выключи Тут! Лох забыл! Фу боже, дизлайк, отписка тебе! Не подписывайтесь ни за что на его канал, он не знает этой фразы. Фу, позорище, не знать такой фразы. Я тебе... выключу ТУЧк! Забыл! Выключи Тутк! Эм. Ну ладно. Ну, я думаю, нам пора уже завершить и завтра. Мы... Я думаю, нам пора завершить этот ролик. Надеюсь, меня этот Артемка опять не помещает. Да, пока он там вот идет. Не помещаю, не надо ничего Нет, uh, <coughs> 또, что вы должны это, подписываться <coughs> <coughs> на канал, uh, ставить лайки и подписываться на канал и все остальное, короче, все важное. Да, господи, опять лагает. И это не то, что мне пока... Ещё, э, ещё, да, давай конец этого ролика эпичный. Подожди. То есть я вы, вылезаю из этого гроба и говорю... I'm always come back. Нет, братан, я уже заканчиваю ролик. В общем, смотрите, если вы сейчас набираете, не знаю, сколько лайков, или вообще, если будет куча просмотров, я я этот вир перенесу на 1.12.2 и сниму без этого без этого дауна, чтобы он мне тут не мешал выживать. С вами был, как всегда, Пиксет. Всем, собственно, сами знаете что. С вами был, как всегда, Пиксет. Всем пока, всем до свидания, Кордону. подписывайтесь, на мой